У бабы-вдовы умер ее единственный 20-летний сын, первый на селе работник. Барыня, помещица того самого села, узнав о горе бабы, пошла навестить ее в самый день похорон. Она застала ее дома. Стоя посреди избы перед столом, она, не спеша, ровным движением правой руки, Левая висела плетью, черпала пустые щи со дна закоптелого горшка и глотала ложку за ложкой. Лицо бабы осунулось и потемнело. Глаза покраснели и опухли, но она держалась систово и прямо, как в церкви. — Господи! — подумала барыня, — она может есть в такую минуту! Какие, однако, у них у всех грубые чувства! И вспомнила тут барыня, как, потеряв несколько лет тому назад девятимесячную дочь, она с горя отказалась нанять прекрасную дачу под Петербургом и прожила целое лето в городе. А баба продолжала хлебать щи. Барыня не вытерпела, наконец. «Татьяна», — промолвила она, — «помилуй, я удивляюсь, неужели ты своего сына не любила?» — Как у тебя не пропал аппетит? Как можешь ты есть эти щи? — Вася мой помер, — тихо проговорила баба, — и наболевшие слезы снова побежали по ее впалым щекам. Значит, и мой пришел конец, с живой с меня сняли голову. — А щам не пропадать же, ведь они посоленные. Барыня только плечами пожала. И пошла вон. Ей-то соль доставалась дешево,